Всем привет! В сегодняшнем выпуске жилой комплекс Бочаров-Маяк квартира с качественным ремонтом И сейчас покажу вам дорогу двигаться буду по дублеру крутого проспекта и заодно дам несколько комментариев Также в жилой комплекс Бочаров-Маяк из центра можно доехать по улице Виноградная Я как-то показывал эту дорогу Несколько минут на машине и я в самом центре Сочи, возле парка Ривьера. От парка Ривьера до улицы Санаторная, собственно, где и находится Бочаров Маяк. Это микрорайон Новый Сочи. 5 или 5,5 километров. Улица Виноградная, конечно, очень красивая. Люблю по ней ездить. Если она не стоит в пробке, движение там не быстрое, километров 40-60. Но по ней очень приятно ехать. Начал я свой путь с микрорайона Бытха. Я здесь проживаю. И сейчас мы будем уезжать на дублер курортного проспекта. Я очень люблю Бытху за это, потому что тут хорошие дорожные развязки. То есть вот я мог поехать на улицу транспортная, а я свернул на дублер. А если бы я проехал под эстакадой направо, то я поехал бы в сторону Адлера и на дорогу, которая называется Обход Сочи. И вот я на Дублёре. Как раз мы должны успеть на закат это съезд на улицу Яна Фабрициуса, на улицу Транспортная. Либо там можно развернуться и поехать в сторону Куртного проспекта. Слева микрорайон Светлана, вот туда выше, за вокзальный район. Ну, а это уже центр. Сейчас будет съезд на улицу Невская. Там же можно развернуться, поехать в сторону ЖД вокзала. Можно уехать в микрорайон Макаренко. В общем, на ореде тоже нет проблем с развязками. То есть слева был железнодорожный вокзал Сочи ну а это съезд на улицу Чайковского отсюда можно попасть в море можно попасть на улицу Гагарина в общем дублер короткого проспекта это как бы здесь жили без него не знаю слева Заречный район правее район Донская здесь выше уже вот район Новой Сочи тут улицы Клубничная, там выше Мамайка, ну а мы здесь съезжаем в сторону Мамайки, если бы поехали прямо, мы бы тоже могли попасть в район Мамайка на улицу Крымская, либо поехать прямо и приехать в Лазаревский район, Дагомыс и так далее. Получается, 8 минут я с бытхи ехал по дублеру до Мамайки. И при этом можно было съехать в любой микрорайон центрального Сочи. Вниз пошла улица Волжская. А мы едем по виноградной. То есть справа Мамайка-низ, слева Мамайка вверх. Улица Целинная, например. Яблочная, по-моему, если не ошибаюсь. Здесь еще был съезд вниз Мамайки. Направо пошел съезд на улицу Плеханова. Это все еще Мамайка. Налево был поворот на улицу Целинная. Мамайка вверх. С левой стороны жилой комплекс АРД Хаус. Застройщика Альпика Групп. У меня сейчас здесь есть двухкомнатная квартира, полноценная. С чистеньким ремонтом, с хорошим видом по адекватной цене, которую нужно узнавать по факту, статус квартира. Так, ну а мы съезжаем, то есть с левой стороны это уже район Донская, была еще такая развязочка, вот можно съехать на Донскую, можно опять развернуться в сторону Дублюра, мы поворачиваем опять на улицу и наградная. Вот у нас снимают хороший асфальт и стерят опять хороший асфальт. Я это шучу, так что зимний асфальт на летний меняют или наоборот. Хорошая была дорога, честное слово. Я вот одного только не понимаю, неужели бюджетные деньги нельзя освоить на тех участках, где действительно требуется асфальт, где ну, плохие дороги. В Сочи же все равно такие места есть. Вот мы сворачиваем на улицу санаторная, которая приведет нас к санаторию Салют. Там же у нас жилые комплексы Романовский жилой комплекс, Шоколад, это все квартирники. Ну и, конечно же, жилой комплекс Бочаров-Маяк. Улица Санаторная тоже такая симпатичная, она зеленая. Не такая узкая. Здесь вот большой Универсам магнит спортбар. Всевозможные идут магазинчики в этом здании, также ресторан. Свежее мясо, овощи, фрукты. Но улица такая, как бы это спальный район. Справа вот неплохая жпшечка. Дельфин называется. Здесь есть спортзал на первом этаже. Здесь еще один магазин. Автобусная остановка. Ближайшая от бочаров маяка находится вот здесь. Это 500 метров. С правой стороны муниципальный детский сад. Здесь тоже можно всегда купить свежие овощи, фрукты. Ехать нам осталось 500 метров. Очень удобно, конечно, с дублером городного проспекта. Вы представляете, я, получается, с Бытхи проехал другой конец города, то есть Мамайка. С Мамайки вернулся Донская, потом Новый Сочи, и дорога заняла... 15 минут и вот я и на месте слева это все гостевая парковка но для тех кто не знает бочаров маяк это два дома монолитных бизнес-класса под каждым домом двухуровневая парковка место тупиковая для тех кто любит тишину и покой где нет назойливых отдыхающих которые ходят в труселях с надувными кругами и немного на веселе. Кстати, есть еще в продаже и черновые квартиры. Кому интересно, звоните, пишите. Есть квартира с террасами. Вот сколько раз я сюда не приезжал, а приезжаю сюда достаточно часто. Я всегда нахожу место для парковки. Кстати, квартиру, которую я сейчас вам покажу, года три назад приобретали мои подписчики из Харькова Юрий и Людмила. Они купили у меня две квартиры, даже оставили видео отзыв о моей работе и, в принципе, обочаров маяки. Крыши в данных домах эксплуатируемые. И здесь, в этом доме, бассейн, джакузи. Продуктовый магазин, есть тут небольшая детская площадка. За домом еще бесплатная парковка, можно посидеть на лавочке, летом вот эти кусты прям очень красиво цветут. Это въезд на двухуровневую парковку, вы можете парковочное место купить или взять в аренду и лифт поднимается прямо с парковки на ваш этаж. Сейчас мы, кстати, у Юрия узнаем последние новости касаемо бассейна и джакузи, на каких условиях ими можно пользоваться. Здесь вот такая большая терраса общая. Потому что пока застройщик не реализовал все квартиры, этот вопрос был в подвешенном состоянии. Да, вот такая терраса. Тоже места общего пользования. Машина ставит и вот тут, возле опорной стенки. Мне вот все время нравится тот балкон. Смотрите. Вон там. Такое можно увидеть только в Сочи. Здесь вас встретит приветливый консьерж. Смотрите, на зеленение. Красивая отделка здесь. В местах общего пользования. Лифта 3. Марки Отис. Бесшумные. Итак, заходим в квартиру. Общая площадь. 45 метров. Качественный ремонт. Кстати, в квартире живут квартиранты, платят недешево и уезжать отсюда вообще не хотят. Поэтому если вы рассматриваете квартиру в Сочи для бизнеса, то этот вариант вам может подойти. Ну, ремонт дизайнерский. Делали ремонт с моей помощью. Все очень качественно. Не экономили. Прикольная плитка такая, люстра. В общем, санузел на 5+. Это кухня, совмещенная с гостиной. Классный телек. Здесь холодильник. Кондиционер. Это эркер. Полезная площадь. Вот я попал на закат. Здесь более-менее его видно сейчас. Тут и горы очень хорошо видно. И также видно море с другого окна. То есть полуторакомнатная квартира. Кухня-гостиная, место под кабинет и спальня. Вот таким образом решили сделать. Здесь тоже вместительный шкаф вытяжка еще есть в общем классно все сделано не знаю как вам мне нравится пишите в комментариях свои впечатления здесь тоже есть кондиционер обратите внимание на качество кухни потому что вот эти все ручки кстати посудомоечная машина это все не дешевые материалы панели соответственно кстати по поводу бассейна если вы житель жилого комплекса бочаров маяк у вас вот такой есть ключ и собственники и того дома, и этого дома спокойно могут посещать бассейн, джакузи, никаких доплат. Нет, все это входит в коммунальные платежи. Коммунальные платежи, если не ошибаюсь, 39 рублей с квадратного метра. С этой квартиры выходит по кругу зимой около пяти. Ну, летом, там, может быть, три с небольшим хвостиком. Это я стою на общем балконе. Смотрите, как на закате светится жилой комплекс «Шоколад». В общем, стоимость данной квартиры 10 миллионов 200 Тысяч. возможен разумный торг и кстати стоимость она будет зависеть от курса доллара просто чтобы это для вас не было новостью у меня всегда для вас найдутся хорошие предложения поэтому если вы впервые на моем канале обязательно подпишитесь нужно будет поставить колокольчик чтобы вы не пропустили интересные предложения также рекомендую подписаться в инстаграм там тоже много всего интересного много всего интересного у меня на сегодня все с вами был дмитрий волков недвижимость сочи до новых видео пока